здравствуйте с вами Сергей Бердачук в этом видео я хочу поговорить о том с чего мы начнем работу То есть любое, любое продвижение бизнеса, любая раскрутка требует в выявления текущего состояния бизнеса для этого вам надо будет составить таблицу примерно вот я вам набросал примерный план по текущим показателям какие доходы расходы вы несете и текущее состояние будет бизнеса самое важное в конце концов вам видеть что вы делаете и динамику изменения этих показателей именно графики вот здесь вот я специально сделал картинку с графиками чтобы видеть как меняется у вас в зависимости от того что мы делаем по ходу работы по ходу работы с вашим бизнесом что у вас происходит Объясняю немножко по этой таблице. Надеюсь, вы разбираетесь с Excel. Неважно, в чем конкретно это делать, можно любую программу использовать, Excel или специализированную программу. Важно иметь наглядную картину по текущей выручке, сколько вы зарабатываете в день. Опять же, тут срез у нас может быть различный. Можно делать срез по месячным, можно делать по дням, по неделям по месяцам по кварталам как вам удобно важно эту картину иметь последовательно в идеале конечно это делается по дням чтобы было четко видно что сегодня мы столько то заработали столько то вложили ресурсов у нас есть всегда есть какие то ресурсы есть какие то затраты и есть доходы расходы и соответственно мы должны видеть текущую картину бизнеса как это все у нас динамически меняется Поэтому ну, ладно, допустим, если у вас достаточно сложно с вводом данных, желательно хотя бы понедельно делать, или максимум, минимум это раз в месяц. Мы подбиваем информацию по выручке. Опять же, я здесь вот формулу ввел. Выручка у нас в данном случае, в примере, это у нас, мы берем отделы. Вот я здесь сделал отделы. описываю, что было сделано. Сумма э, сделок, то есть кон конкретно сколько было произведено операций, например, гинекология, 15 приемов на сумму 2000, 2 миллиона, тут у нас 2 миллиона 400 тысяч, средний чек, вот важный показатель, который нам надо понимать, какой был средний чек с полученной, это именно такой показатель, который, то есть мы берем сумму, делим на количество сделок. Показатель, который показывает, насколько эффективно мы работаем. Соответственно, мы по разным отделам. Чем детальнее вы это прописываете, тем оно потом удобнее и видно наглядно, какие конкретно подразделения. Даже можно делать, например, если вы делаете пластические операции, какие конкретно пластические операции. То есть это можно разделить, там, например, интимная хирургия – это одно, гинекология просто это другое различные подразделения вы будете видеть сколько конкретно они дают дохода на что вам надо обращать внимание и обычно принцип такой мы делаем увеличение количества сделок то есть входной поток клиентов опять же если вы можете обеспечить этот входной платок второе можете ли вы конкретно обработать этот входной поток сколько максимально вы можете делать этих операций. Соответственно, вы знаете, что, например, в день вы можете сделать, например, 2-3 операции в таком-то подразделении. И вы смотрите, в итоге у вас вот эта вот вся информация показывает. То есть здесь вот у нас вот доходы, которые у нас получились, и затраты, которые мы вносим. Мы, опять же, мы смотрим, что, например, зарплата, мы на вторую неделю платили, у нас пошло затраты, налоги, соответственно сопутствующие затраты там на рекламу и так далее вам важно именно нарисовать для себя и видеть подобную картину она для каждого бизнеса своя как бы так единой технологии нету но из ключевых показателей вам нужно получить выручку то что мы зарабатываем это совокупная выручка доход который мы зарабатываем это разница между доходом и затратами количество сделок сколько было входящих например у вас клиентов соответственно вы видите какой был средний чек вы получали по клиентов процент конверсии вот здесь вот я разбил на два разных режима то есть у нас например в данном случае у нас есть различные источники трафика но ну, это могут быть реклама например на сайте может быть реклама наружная реклама ну а в зависимости от того как вы отслеживаете конверсии звонков в заказы звонки в заказы видите это количество обращений, сколько было звонков и сколько из них преобразовалась в заказы. И опять же, смотрим, желательно вот этот вот процент конверсии как можно больше повышать. Дальше мы это будем прорабатывать. На текущий момент у вас проблема именно с сходящим потоком, то есть вам надо увеличивать количество обращений, соответственно увеличивать количество посетителей сайта. То есть мы будем прорабатывать именно в вот эти моменты. Вот примерно такой график. В итоге у вас получаются графики. По показателям продаж вы будете видеть, что доход, например, вот в совокупности, здесь, ну, здесь и краткий маленький промежуток я выбрал, тут буквально один месяц. Когда большой график, тогда наглядно видно, как это все скачет. И если у вас что-то проседает, вы сразу видите, какой отдел надо подкрутить, какие. Это как в электронной аппаратуре. Что-то подкрутили, оно дальше все работает, как часы. То есть, вам для того, чтобы хорошо, эффективно управлять бизнесом, надо иметь подобную картину. Формат без разницы. Это вот чисто пример, как конкретно работать. В общем, первая ваша задача – это создать подобную таблицу для вашего бизнеса. Желательно с прогрессом ну, до конца, например, года, чтобы вы примерно представляли, то есть запланировать эти графики до конца года. Желательно, если есть информация по предыдущим периодам, внести эту информацию, чтобы вы четко видели, что вы делаете, что вы планируете делать, и как это отражается на... То есть мы будем... Конкретно вы увидите в ходе нашей работы, что было сделано то-то, то-то, то-то, и как это отразилось на тех показателях. Без... Ежеднев... Хотя бы раз в неделю или максимум, это месяц, раз в месяц вы должны вносить такую информацию. Просматривая эту информацию вы будете видеть, как идет прогресс, в чем конкретно у вас проблемы. Обязательно сделайте эту табличку для себя. На этом, пожалуй, все. С вами был Сергей Бердачук. До свидания.